Игра под названием Сифу. Да, вот именно так она в принципе и называется Я тут немножко попробовал, посмотрел на нее Как она выглядит, из чего состоит А в целом это игра про единоборство Скажем это так, так будет проще Про кунг-фу Так, поехали, начать это самое начало То, что произошло, как я понял, 8 лет назад о, там кто-то побежал. Опа, это, судя по всему, кто тот, кто бежит от меня, да? Вот он наш герой. Вот так вот он выглядит, такой вот прям, прям, прям, красиво. Мир устроен неплохо, но самое классное это то, что здесь есть файтинги. И выглядит это весьма эпично. Так, а, ага, все хорошо. я настроил. Так, прочь, Правильно. прочь с дороги. О, блядь, я бы его хотел поставить, проебался. No! В целом, вся игра заключается в том, что я буду их просто, блядь, ну-ка, блядь, сука. Пошла нахуй. Фишка заключается в том, что вся... Забываем про парень, что оно в целом существует, но... Блять, я не могу, я на них смотрю Почему-то просто хочу сказать, что их надо пиздить Как, э, как балланы каких-то Блять, оно Ебаня меня пиздит, нормально Стоп, я что-то проебал Я должен был что-то нажать Тихо, тихо, тихо Блять, я бы уже вставил О, туда же можно постоять, потренить Да ладно, он будет реально стоять и прямо ее бить Как надо Так, дайте-ка проверить кнопку Вообще отлично а, Так как я еще на этой игре решил протестировать геймпад Который мне наконец-то пришел ЛТ. А, а это что? Что? В общем, это умный геймпад, который можно настраивать А как бежать? Так, это какое-то там зрение Это захват Это удар а, здесь есть... О, здесь есть уклонение, рыбки. отлично. Как прыгать? На-а. Тихо, тихо. Ой, с палкой. А ты говорил, что они будут сопротивляться. Я даже почти не вспотел. <laughs> Зачисти здесь все. So не будь таким высокомерным. Как я понимаю... А, это помощник. Хорошо. Он их просто всех отпинал и все. Честно, я не очень понимаю, в чем заключается история данной игры, но понимаю, что здесь все в стиле кунг-фу и все будет разбираться боями в этом же стиле. Как вы можете заметить, анимация боевых сделана вполне неплохо. Очень надеюсь, что добивающие приемы просто, приемы ударные, приемы используемые, приемы будут... Как-то... Ну, различно. Больше, больше, больше и больше различных приемов и спецатак. И, естественно, побольше анимаций. Чем выглядит больше и красивее, тем оно, естественно, будет круче сидеть в наших сердцах. Мне вот интересно, нужно ли что-то искать в этой игре. Или что-то в этом роде. The hell is that? Кто это еще? Так, я хочу Get попробовать кнопку. Хватайте его же сейчас же. Так, так и я сюда. Шу... Ух ты ж нихуя! Так, лови его, блин. а все, я понял я вот так добил а стоп а, а чем лежит кучу че, вставай себе лежит -то. ну пока что пока что разнообразие пьемов небольшое я могу просто сломать дверь допустим а то есть если я ее могу открыть значит сломать я ее не могу вообще красота О, пацаны здорово я как ты посмел снова явиться здесь да, блядь, пиздец, наваляйте ему, наваляйте, Нихуя себе. Так, главное не забывать про то, что здесь есть парирование, и оно не очень удобно стоит у меня. Мне не очень нравится, как здесь на лб стоит парирование. у, -у да это -да было красиво. Но, пока что все решается кулаками, значит, не так страшно. Тихо, блядь, Нихуя себе, Замахнулся. Не знаю, мне кажется, когда я могу нажимать на какую-то вот это, на эту кнопку, здесь что-то должно происходить. Так, давайте посмотрим, что наверху. Я... А, хуй, мне наверх нельзя. Ладно. Так, внешние двери я тоже открывать просто так не могу. Я что, пришел за что-то отомстить или еще что-то в этом роде? Где А, он просто головой показал там, типа, да? Хорошо, давайте начнем сюда подойдем. Хочу осмотреться. У Почему? Ну почему? Я думаю, я сейчас посмотрю на красивый город А здесь все в тумане, в таком непонятном Дождь идет, Стули летают Да, кстати, механика предметов мне не очень нравится Если честно а, о, Остановись Видосик пошел О, старуха Янь yeah. Конечно же so much... Ты стал медлительнее Сифу О, oh, кстати, так игра называется Ты знаешь, зачем я здесь? Не так ли? Просто уходи. Это было ошибкой. Сейчас он нам напиздячь, да? Мне <laughs> не стоило учить тебя. You know теперь true. ты знаешь слишком много. А, то есть это его бывший ученик. Хорошо, у меня чем-то мать we'll we'll Благодаря твоему возвращению сегодня я получил второй шанс. Музыка будет. На этот раз я сделаю то, <laughs> что должен. А давай наоборот сделаем. Я хочу теперь. Теперь я хочу пальчики задать. Отлично. Ебать, ебать, ебать. Нихуя, он нормально хуярит. А <laughs> это прям босярик. Оп, оп, оп. Так, ага, ой, ой, ой. Так, это, я как понимаю, это замедляет время. Хорошо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, блядь. Ага, да, то есть есть степень оглушения. Все, я понял. Да, блядь. Да, блядь, нихуя. Да, то есть чем чаще он блокирует, тем... Ага, все. Я научился пользоваться, блядь, воротами. Но у меня уже... Так, ну я здесь. Да, отойди. Давай. Так, тихо, тихо, тихо. Блять, он мне прям в пузо бьет, падла. Да, блядь. Да ебись ты от меня. Блять, мне так непривычно играть с кеймпада. Я так уже ответил. О, вот это сейчас захват был. Захват пальца усилий. Супер комбо, блядь. Да, блядь. Тихо-тихо-тихо. Так, давай, тройное комбо. Да, блять, я должен был делать это комбо, вать твою. Ебать. Так, а, я уже сильно, кстати, оглушен. Ну ладно. Или он сейчас будет оглушен, поэтому надо быстро-быстро его бить, бить, бить, бить. Уклоняйся. Блять, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блять. Тихо, тихо, блять, да в сторону уклонись. Дай, давай, давай, оглушение, оглушение. Добей, добей, добей оглушение. Дать. А, да еще кому пизда? Ебать, у меня нахуячивает. Да вообще я должен был его нахуячивать. Алло, бля. Ну так не интересно. Ну единоборство выглядит красиво. Сделала очень хорошо. Хронометражная камера. Как она выбирает позиции и все остальное. В целом пока что удобно. Опять же, ХП. Ну, раз, конечно. Когда я смотрю в твои глаза, я вижу лишь напуганное и ослобленное дитя. Я не знаю, что вот это такое пока. Ну, ладно, меня это не научили. А, камера, могу вертеть, блядь. Уууу, я могу способности использовать. Хорошо. То есть, когда я достаточно, блядь, близко, я могу что-то использовать. У, нихуя, он еще и ногами может сражаться. Ебать, я хуе. Так, а еще что-нибудь мне дадут? Тихо, тихо, блядь. Да тихо ты. Я хотел его, блять, к земле приходить Да, блять, ебись Пока клавиши не могу, если честно, привыкнуть Потому что я их путаю немножко Тихо, даже не подходи ко мне, блядь, старый Ага Так, сильные атаки в принципе снимают это самое, но ну, его блок. Нихуя, вы видели, он как тень, он как тень уклоняется. Дать я стар. А я не могу. Он сто процентов сейчас ударил в душу, наверное, да, или нет? Или... Да. Да. Ему стало плохо, там, может быть, разрыв сердца или еще что-нибудь подобное. И он умер. О, это сын. Его или дочь. Одно из... Не знаю, что по хронометражу. Если игра очень понравится и вам, и мне, то в целом можно продолжить. Потому что сейчас это такая некая предыстория. Пришел его бывший ученик. Покажись. Выберите... О, выберите персонажа. Я такой как раз-таки, типа, мальчик или девочка? Блин, а за кого я хочу поиграть, интересно? Хм ладно будет мальчик то есть в принципе видите здесь как сделано это будет бы мальчик будь бы девочка одно из двух это либо его ученик либо сын я думаю что это сын если честно но поначалу было похож на девочку, если честно Ну такие более нейтральные конечно были скажем так выражение лица черты черты но да ну нахуй реально Да ну нахуй, да вы чё, хуеешь что ли? Какие, как какой где-то убийство, вы чё, блядь? Не дай бог. Да ну реально, они его убили просто. То есть они убили здесь всех? А что это за медальон? Ладно, он не умер. А, он умер, то есть ему реально перерезали горло. Отец, но он остался жить С помощью этого медальона Но отец остался мертв А сын остался жив Только из-за медальона, то есть воскрес Ну назовем это так Потом он начал тренироваться, как не в себя Чтобы отомстить Блядь, ну он такой, сейчас уже повзрослее не спор... А, медальончик, смотрите, с собой носит. Ботаник Отразите ЛБ, чтобы парировать так, перед получением удара. Ага, ага, ага. Да, блядь, бог. Так, давай еще раз. Ага, ага. А, убить цель. Да, все. Я сначала счет заступил, сначала начал дальше блокировать. Зачем? -то. Всё. А, то есть все, он прокачивается Сейчас он, я, типа, ботаник То есть, типа, прям вообще самая легкая Из легких Ну типа повзрослел опять У него все-таки меняются черты лица Боец Так, удерживайте ЛБ вниз Или ЛБ наверх Ух ты, Да ну, как, как? Да ну эти все уклонения, это слишком сложно Нет, выглядит реально красно, смотрите А, ну то есть мне нужно в его случае Использовать именно вниз Потому что чаще всего атаки используют сверху Но в целом, видите, здесь учат, что можно Отражать атаки как сверху, так и снизу Если иметь очень хорошую реакцию Ну это не про меня, естественно Вы что, я готов просто лупить Художница Ага, ага То есть тут учат еще и разным, разным приемом так, ладно. А, ну да, реально можно уклоняться, уклоняться, но проще их просто пистить, если честно. А потом делать еще захватики, типа вот такие, да? Ну, хватай ее. Понятно. Он просто ее лупил, господи. Но он их убивает, как я понимаю. То есть, видите, он шел к своей цели по одному, убивая каждого, чтобы отомстить. Да. Это... Ух ты, тут... Генди. Подсечка. А, хорошо. Так, А, потом удерживать Б. Просто лежачего отсюда. А у него одной руки нет. У него за место одной руки. То есть это самое. Так, ладно, подсечка мне понравилась. Ух ты, блядь, ух ты, блядь. Ух, ух, блядь, Ладно, да иди сюда, так, надо запомнить, на самом деле, как делается подсечка, потому что это очень полезная штука. Блядь, столько прям, я их всегда обнимаю, вы чё, блядь, вы ч, блядь. Решили мне просто за одну, просто за минуту, грубо говоря, показать просто все свои приемы, да, чтобы он их принял. Он и ему решил отрестить? Е. Убийца Илья. А, ну тут уже просто. Ух ты, блядь, вверх, вниз, влево, вправо, вверх. А, надо точку выбрать, все, я понял, все, я понял. Да подожди то да, блядь, отлепись. Так, да да, да, да, да, да, да, да, тихо, тихо, блядь, я же блок встал, блок блок встал. Ух ты, блядь, это был сейчас удар в ниже пояса. Тихо, тихо, блядь, давай, давай, подходи, подходи, по нощам, блядь, сука, вразь, взял все, отразил. Блядь, да что ж ты любишь это, блядь, под коленкой-то бить, как твой учитель? Ты же, чё, просто... Зря учителя своего убрал. Издать ищичек. Сифу! Сифу! Ну, вот так вот и называется игра. Либо он уже всем отомстил. А, нет, он только учится отомстить. Хорошо. Блин, а он там намного прокачания был. Здесь он прям выглядит не так прокачанно. Ну там как бы и цвета были, и тени, и все остальное. Но здесь он не так и вот прокачан. Прям даже как-то расстроил меня. А, все, я могу ходить. Блин, он реально не так прокачанно выглядит. Так, хорошо, что здесь? А, Фахар, ботаник, перерезал мне глотку в ту самую ночь. Он первый в моем спинске. В банде числится ботаником, никогда не покидает склад. А, ну то есть да, вот, вот, то есть мне их надо будет лупить, да? Бывшая промышленная зона, когда не стало работы, не стало и жильцов, территорию захватили бандиты, теперь она объявлена запретной зоной. Пристанище для смертельно больных. Здесь они могут воспользоваться широким перечнем методик традиционной медицины, чтобы унять свою боль. За прошедшие годы это место получил неоднозначную репутацию благодаря так называемым чудесным исцелениям. Обучался и воспитывался моим отцом и Сифу. Были близки. Он многому научил меня за те годы. Исчез со своей женой и дочерью еще в моем детстве. А затем вернулся несколько лет спустя и хладнокровно убил моего отца. Сейчас он живет в здании, что парит над городом и руководит центром традиционной медицины, где, по-видимому, не соприкасается с внешним миром. А, охренеть тут всяких листовок. Мне доводилось видеть Шона несколько раз в детстве, наши родители были мастерами кунг-фу. Не могу понять, что он также замешан в их смерти. Он участвует в мероприятии под названием «Сожжение», которое будет проходить в клубе. Нужно пойти туда пораньше, пока там не будет слишком много народу. И последнее. Печально известный в городе ночной клуб. Его владелец близкий друг Шона. Помню, как отец Шона жаловался на его посещаемость в школе. Похоже, что его клинтура ничуть не лучше. Ну вот эти мы не будем читать, ладно. Так, что у нас здесь? А, ну это то же самое. И куда мне? А, учиться. Давайте посмотрим, как он будет обучаться. Ну, мне просто интересно даже. Сбросить репутацию. Что? Пассивный. А, то есть это учиться. А! Это сражаться. Возраст 20 лет. Так, главное это самое. Ага. ага. Угу, угу. Это змеиный удар. А потом вот так. Вот это главное не забывать. Так. А, это в сторону влево. Хорошо. Ну, в целом, да, можно уклоняться от удара. Все, спасибо. Можно уклоняться от удара. Ух ты, не хрена, я еще и в конце пизды получил. Вообще красота. От чего? Вообще хуй знает. От деревяшки. О, деревце какое-то. Давайте тоже на него посмотрим. Я вообще играть начну. Древо навыков. У -у -у, круговой взмах. А, то есть вот эти способности, которые я буду использовать в будущем. Все, хорошо. Так, а как это самое? Ну, типа начать задание, там все такое. Все, побежали. Как задание-то начать? Может здесь как-нибудь? Увеличить предмет, назад. Ну все, погнали. Не, ну как бы по факту уже бы пора. Как начать задание? Так, ну это его отец. Только теперь уже замес шкатулки просто эта штука. Не, реально, по факту. Как, что делать? Блядь, ну баный рот. М а немножко чуть, чуть подобъяснить можно. А, вот, все, трущобы начать. А что раньше-то нельзя было? Я сначала сюда подходи. А, это, наверное, на доску отвлекся, кстати. Наверное, не так кнопка сработала. Ладно, ладно, ничего страшного. Фух. Да, то, что я там клавишу запрограммировал, не очень удобно. Проще самому лупить. Но в некоторых случаях можно будет поднастроить на какие-то камбушки там и так далее. Это очень удобно. Погнали. Бля, 9 минут осталось, а я решил, прыжать. что за 10 минут справлюсь, как думаете? Давайте, верьте в меня, держите кулачки. Я сейчас всех... Так, они забаррикадировали вход на склад. Нужно найти другой способ пробраться внутрь. Провали! Здесь у тебя ничего нет. Ух ты, ни хуя, все как Я тебя предупредил, тупица. Да, блядь. Да что они такие хилые-то? Эти прям совсем хиленькие. Уху! неплохо множитель x2 отлично, то есть я, чем больше я пью до получения урона, ну или добиваю и так далее и тому подобное я получаю двойной опыт. ну там двойной, тройной и так далее и тому подобное так, подгрузочки чувствуются в игре хорошо блин, на монетки так хорошо видно, у меня вообще красота Могу наверх подняться? Тоже хорошо. Извини, братан, ты совсем тут не нужен мне. Я пришел чисто за опытом, братишка. Так что... Отлично, соточка уже есть. Еще кто-нибудь будет? Есть еще кто-нибудь? О, бутылка. Только... Бутылку взял в руки. Подъем, блядь. Ладно. Взял оружие и проебал. Какая Молодец. Все, пойдем с бутылкой впиздить. Я думаю, с бутылкой будет тоже неплохо. Оу, с первого раза сразу же оглушение. Он вообще, наверное, в шоке был. Надеюсь, я, кстати, туда иду. Ух ты ж блять, ох ты, тварь, хуяси! Я и все сбросил. У меня получится. Нужно всего лишь собраться с силами. Отлично. Сразу же попал куда надо. Так. Ой, девушку-то бить. Ну за что? Ладно, у меня как бы выбора не очень много. -то. Тихо, тихо, тихо. Нихуя я В целом, пока что сама методика комбо весьма понятна. И добивание выглядит тоже неплохо. Так, что это? Лиловый туман следовать, конечно Производимый здесь наркотик Вышел на рынок спустя несколько лет после смерти моего отца И с тех пор объем его сбыта значительно вырос А, то есть даже так То есть собираемые мной предметы Которые здесь будут появляться в списке На случай того, если Они Открывай Open сейчас up. же Ебать вас тут народу <utiliz beğen> <professions> like, видом сбоку вообще выглядит классно, а мне нравится. Тихо, тихо, тихо, тихо. Лом, Ломик-то возьми. Они даже не нападают, пока их добиваю. Блин, вот это на самом деле очень плохо. Они бы могли бы сбрасывать так называемый этот самый комп. Ты жалеешь о чем? Да, о чем мне жалеть? Ты видел, как я вообще еще не пробиваюсь. А, жизни то кончаются, Ой, какой я дурак, кстати. И возраст. Посмотрите, здесь показан возраст. Возраст 20 лет. Судя по всему, я буду стареть, взрослеть. С момента того... Ой, сломался ломик. Тихо, тихо, блядь. Ой, я, кстати, смог отразить, но я не помню, что дальше. После того, как отражаешь удар. Тихо! Блядь, не клесть, надо было уклоняться, блядь. Так, а ты ломик не отдашь? Спасибо. Смерть один! Это ваш счетчик смерти, он увеличивается на единицу с каждой смертью. Так. Подняться. Да ну, при возвышении значения счетчик смерти добавляется к вашему возрасту. 21 год. Что, правда? Хочешь добавки? А, то есть я буду взрослеть. То есть я могу в целом и не пройти игру. Охренеть. Он отнял. То есть, ну, на самом деле, я уверен, что они достаточно сильные здесь сделаны для того, чтобы это самое. Чтобы я все-таки реально умирал. То есть, кулон меня воскрешает за счет моего возраста. То есть, я старею ровно на год. Блин, вообще печальная хуйня. Не, бессмертие, это, конечно, круто. Так, здесь почти все готово. Последняя сумка на подходе. Привет, мужик, блин. Блять, вас тут несколько Ох ты ж тварь, блядь Еще и бутылку в меня кинул Блять, Я хуев. Так, тихо Тихо, я что-то увидел Возьми швабру О, швабры будет вообще прям охуенно Отлично Есть кто-нибудь? Есть, кто-нибудь я кого-то слышу Ладно, не здесь Так, а куда мне? Как понять, куда мне? Я думаю, мне сюда. Да. Да, с палкой. Да, блять, да хули вы метайте своими предметами. <соединяющие> так нечестно, блядь, честно. Палку бери, блядь. Да. <соединяющие> Нихуя. Не забывать, не забивать добивать. И вот это вот тоже использовать, тоже нужно не забывать, потому что я сбросил счетчик смерти. То есть за счет очков я могу сбрасывать счетчик смертей. Или если я кого-то убью, да? Или я что-то пока не понимаю. Тихо, тихо. Блять, они мне уже почти всю хп сняли. Тихо, блядь, нихуя и ты умный. Блядь. Тут реально стоит быть поаккуратнее. Ох ты ж, блядь, тварь. Иди сюда. хп? Да ты охуел. А ты че такой жирный, блядь? Тихо, тихо, блядь. Дай швабру. Блядь, он меня опять убил. Счетчик смерти один. 22 год? А, нет! Смотрите, да? Или, или даст мне 22 год? Блять, даст 22 год. Тварь, блядь, два тварь, года тварь, за тварь, один уровень тварь, проебал. Я хуею, да я точно не пройду нихуя эту игру, блять. Просто два года нахуй, блять. Я хуею. О, опять счетчик смерти сбросил. А, чё, а в чем смысл сбрасывать счетчик смерти, если он мне не отнимает мои года? Ну, типа, по факту. Или я должен дважды сбросить, чтобы в минус один был, или как? Warehouse. Так, склад, он все ближе. Now. Ну давайте, ладно, надо как-то попробовать не умирать, что ли. Возраст 22 года, блядь. Стойкость преувеличивает запас, увеличивает максимальное значение структуры. А, то есть это я должен покупать. А, то есть если бы у меня счет был 850... Я бы мог бы выбор выбрать одну из этих способностей, а будь бы счет 1270, да, или что, или как-то, а, -а, а, да, если бы я набил бы уже бы счет 850, я бы мог бы выбрать вот это что-то, это за очки, а это за возраст или как, максимальный возраст для открытия. А, ну ладно, допустим, у меня возраст всего 22 года. То есть, если я достигну возраст больше 25, я не смогу это открыть. Блять, это пиздец. Давай-ка вот это возьмем. А, то есть я могу взять только одно из трех. Ладно, хорошо. Я увеличил запас здоровья взял. А, прыжок лазанья это как? А, все понял. Блять, принцев персия прям. Блять, опять тут Тихо, блядь. Добивай. Добивай, добивай, добивай. Давай, давай до, до, до кого-нибудь добивай. Все хорошо. Некоторые. Ну, все-таки они немножко ловяные, ладно. Мне показалось, что они все-таки. Но они менее какие-то не очень живые, если честно. У -у -у. жаль, но плюс вышнуть тебя обратно. Нихуя себе здоровья. Я здесь, точно пару, пару лет потеряю. Хе. Чего? Чего? Чего? Куда? Куда? ЛБ? Ну? А, это типа парирование. Да, стой, подожди, подожди. подожди блядь, нехуйся ты меня напугал. Да сейчас, да подожди ты, блядь. Блядь, ебать, он мощный там уйти. Нихуя себе, блядь, вот это урон. Блядь. Точно же говорю, пару лет здесь потеряю Да стой, подожди, отмена А, я уже могу, да? Стоимость две полосы Только посохи Жесткий удар ногой Не, ладно, давайте подожди потом Да подожди, подняться Поехали Блять, 23 года, да? Сука, блять Я А 12-й надо признать так, это это, это это, ага. оп, оп, пиздотелки. Тихо, тихо, блядь, тихо, сука, я забыл, как уклоняться от удара. Я не понимаю, что дает мне счетчик смерти, ну то есть вот я его сбрасываю, а толку, блядь, баблишка, да, я могу взять денег? Панкноты, деньги от, торко... от наркоторговли, деньги от шантажа, не смеюсь, что тут есть деньги от заказанных убийств. Мне нужно попробовать снять счетчик убийств. Блять, я реально старею. <смех> Блять, реально. То есть теперь понятно, почему он там с возрастом, допустим, меняется. А попить можно? Я хочу попить. Блять, попить бы хотя бы глоточек. Ну, как бы жадина, это я уже и так понял, что они жадина Бля. Ладно. Я уж испугался, если честно. Подожди, подожди, подожди, подожди. Тут есть что-нибудь интересное? Он так просто в туалет и заглядывал, что там явно что-то интересное есть Отлично, минус один Давайте, давайте, шевелитесь Я не хочу опоздать в клуб Сегодня я не плани планирую сорвать большой куш Давай, отлично, прям сзади подошел Лупи, лупи, лупи, ублюдка Так Давай, еще один минус Отлично, тихо, тихо, тихо, отошел, отошел от них О, тихо, блядь Я не хочу еще раз собирать Если меня хватит, блядь Ебать Да они меня зажимают, ублюдки В стену его, в стену Зажимают, же. Тихо, тихо, тихо Я сейчас присмерти Я могу годок потерять из своей жизни По одному, по одному, блядь Я сказал ко мне вот это сейчас было эпично, она прям головой об стол шаталась Нихуя, ты умный, блядь. Нихуя он быстрый Так, давай вот этого Он пока один здесь, мы его пока добьем Так, отлично, теперь вот этого Блядь, блядь, я все-таки сдох Да сколько, да сколько, я уже три года потерял Так, подожди, подожди, подняться Блядь, три года уже Четыре, четыре года здесь проебал Ага, ага. Блядь, а чё ты стоишь? А чё ты стоишь, блядь? Тихо, блядь. Тихо. Уйдясь, он бодрый, блядь. Ну-ка, блядь. А чё у них руки какие-то, блядь? Какие-то у них эти огненные руки. Да, блядь, уже вторая смерть. Да ну нахуй. Да отъебись. Ебать, мне начинает побить с этой игры. Я чё, блядь? Я пришел сюда в 20 лет, а мне уже 26. Алё, блядь, что там происходит? Почему они вообще не понимают, почему я старею? Ну, как-то, а ну ладно, в принципе не сильно что-то меняется во мне, я думаю. Но да... Дай мне трубу. Так, что у нас тут? Флайер из клуба. Сажение 22.00 клуб. Здесь я надеюсь, встретиться с Шоном. Один из бандитов упоминал, что будет здесь делать ставки и мероприятия на сегодня. Вообще, кстати, крутая штука с возрастом. Реально круто придумали. Честно, реально круто. Но на месте разработчиков я бы давал возможность пиздить бабки. Ну, честно, надо же на что-то жить, что-то делать. И, как бы он же решил отомстить не просто так, а значит, ему нужны деньги. То есть, раз уж он сюда пришел, то ему нужны бабки. Так, а возьми новую трубку. Опаси. Я сюда, блядь, не пойду, уж точно. как ты нахер тут оказался это было довольно сложно кстати если бы у меня были твои ключи все было бы намного проще даже думать it, не смей гнида твоя жалкая экскурсия закончится прямо здесь да ладно она правда тут закончится я здесь по моему еще пару лет потеряю Тихо, тихо, блядь. Трубу мою верни. Блядь, О, еще один год. Да какого охуя? Да как сдаться? Подняться, конечно, не хуясь. блядь. А, то есть чем больше мой счетчик смертей, тем больше мне прибавляется. Да ну нахуй, вы че? Блин? Мне уже 30 лет, блядь. Охуеть. Тут он еще мою трубу поднял. Моя труба, блядь, Алёк. Кстати, Минус один, минус второй. Фух, связка ключей. Благодаря этим ключам перемещаться по складу будет намного проще. Спасибо. Это мне пригодится. Все, теперь я понял, для чего здесь существует счетчик приемов, блядь. А, да. Счетчик смерти. Ты запас констра. добавится одной из двух. Давай, погнали. Теперь у меня запасы концентрации два. Честно, не очень крутой прием для запаса концентрации, но да ладно. О, остальные ворота. То есть я в любом случае должен был сюда идти. Я не знаю, насколько серия, ну, как бы, завяжется, насколько долго я буду ее проходить. Бля, ну были бы эти гниды еще по одному, блядь. Еще было бы чуть проще. О, один. Да ладно, если ты атакуешь неожиданно противника... Значит, в целом, когда он не ожидает, можно его просто оглушить и отлупить. Отлично Очень хорошая новость, очень хорошее время То есть, если действовать весьма аккуратно, то можно быстро избавляться от горения Отличная новость Тихо, у вас что-то дохуя слышно. Блядь, какие боли, какие боли. Где еще? Где еще? Ага, вижу. Вижу. Еще, еще отходим, отходим, отходим, отходим. Отход, отход, отход, отход. Бери трубу, блядь. Пизд, давай. Шумлепочки. Ну, с трубой у меня хотя бы есть, ну, шанс. Типа. Блядь, не вкусно. Ебать, убьют. Трубу, блядь. Да есть, смотри, Подтечка. Открывай. Давай. Открыл? Открывай. Все, открыл? Отлично. Погнали. Поднимайся. Если я сдам... Я потерял больше... Подня... Больше... А, я потерял... Ух ты, борода выросла. Больше ущерба, но меньше здоровья. Блять, как же немножко на самом деле надо привыкать к этому управлению. Потому что в целом мне интересно. То есть есть шанс, что я реально, ну как бы не смогу отомстить. Я просто не дойду, блядь. Бля, ебани мне пиздит, как щенка. Даже если блок держишь, типа, вообще до пизд. Особенно с предметов-то это вообще прям не ну, никто... Да ладно. Бери. Ну, у ворот это пока что лучшее, что здесь есть. Ну конечно. Конечно. Бля, это да ебучий случай. Да ладно, вас еще двое, до сих пор. Фух, И жизни у меня опять уже мало. Сейчас счетчик, да? Убийство идет, Отлично. Ноль. Блин, ну и слава богу. Но теперь я хотя бы понимаю, зачем счетчик убийства надо сбрасывать. Блять, блять. Потому что чем больше мой счетчик убийств, тем больше я, блять, получаю пизд. Ой. А, тут он лазить не будет. Понял, принял Блять, а мне куда? А, мне туда, все, я понял, побежали О, арбуз, да? Я могу поесть? Лиловый цветок Цветок лиловый используется при создании лилового тумана Чем больше, судя по всему, я улик найду тем я лучше Так, а я откуда пришел? Я явно не сверху пришел Давайте сверху посмотримся немножко Вдруг я еще что найду? Нет, нихуя я не найду Труба у меня и так новая Охренеть, просто я такой лошара, бля. О, еще один игрок. Ну конечно, босс будет никого не пропускать. Вахар должен оставаться в одиночестве. М -м -м, на... Пошли нахуй. Блять, блять. Тихо, тихо. Ебать зажали. Ебать зажали, ублюдки. Подъем! 30-40-50. До 60 лет, судя по всему, я могу так играть. Ну, посмотрим, докуда я доживу, если честно. Я, как я знаю, что я настырный и все такое. Но сначала надо вот от этих вот избавиться, если честно. Вот ебался Блять. А, все, все, все, я смог сделать с но ты тварь, ебучая сучая, бля А, на него подножки не работают, я понял. Лупи его, лупи, лупи. Еще я понял, что если с... во время вот этих добиваний, не... ну, забывать там, допустим, нажимать атака или еще что-то, он... ну, они могут парировать. Я уже такой старый. Ёба, ну, я пока к одному ушел, мне уже тридцатка стукнула, блядь. Честно, если я сдамся, игра просто, с... ну, типа с нуля начнется или как? Ой Так, восстановление структуры увеличивает прирост структуры При успешном уклонении Структуру, что это? Что это такое структура? Ну давай, ладно Я не знаю, что это такое, ну ладно При успешном уклонении, ладно Да, я так не говорю, что я сейчас круг сделал А, нет, ладно Ну как далеко мне еще идти или это вообще в целом просто драка-драка-драка, а потом это самое. Ключ-карта. Ага, вход в убежище. Хорошо. Закрыто. Похоже, за ней скрывается чья-то личная комната. Надо найти ключ. Хорошо. А, -а, а, то есть даже так, да? А как мне открыть? Подожди, а может я попробую ногой выбить? А, хуй. Ладно. А поискать не варит, да? Ладно, нет, нет, нет. поискать не варим. Ну, или, может быть, можно будет потом вернуться. Блять, уже сколько серий идет, я хуй знаю. Поделить ее пополам, что ли, придется? Ну, посмотрим, ладно. А, -а, -а знаете, что я понял? Хотя не уверен, ну ладно. Знаете, как он уже стал? Да, блядь. Подножку ему. Добивание. Отлично, отлично. Блядь. Главное не умереть сейчас. Хотя бы при нем, пожалуйста, не умереть. Я же не настолько лошара, блядь. Тихо, тихо, тихо. Но у них какие-то усиленные эти самые способны. Ну, то есть они могут усиливать свое тело. Да ладно, я должен был попасть. Блядь, тихо. Ух ты, блядь, он все-таки попал по мне ногой. Аккуратно. Блядь, это еще кто кому подножку сделал. Да ну, как так быстро-то, Да какой, блядь, потом способности все с этими разбираться Блять, 34 года. Ебать, я старый, Бля, ну надеюсь, как-то это самое. Можно будет, эти это самое здоровье свое сбрасывать, я не знаю. Ну, здоровье, а возраст? То да, блядь, до да какого хуя ты, блядь, по цветами проскальзываешь. Да ты будешь падать сегодня, нет? Блять, я все пытаюсь эту подножку ебанскую сделать. Да, блядь, какого? Ладно, похуй, забудем про подножку. Блядь, ну цветы он использует классно. А еще ему, я понял, что во время того, как он использует свои усиленные приемы, ему вообще до пизды. Блядь. На то бью я его или не бью. Тихо. Да, ему реально похуй. Он сейчас хоть меня добьет. Ну я же сказал, блять, три, тридцать, сколько там? Блять, тридцать семь лет. Ну. Ребята, мне нельзя в кунфу вообще никак. Дубль два типа продолжение. Ну, блять, конечно, нахуй. Мачете, блядь, взял. А, смотрите, он тоже постарел, кстати. Ебать, что происходит, нахуй. Ебать, я в лесу в каком-то. Нихуя себе. Что это за черная магия, я что-то не понял. Мало того, что я уже постарел до 40 лет, блядь. О, счетчик смерти взбросился. Все, ладно, спасибо. Блять. Тут, типа, в принципе, здесь, типа, блоки не помогут. Хотя бы я это хорошо понимаю уже. И то спасибо. Блять, попал говноедок, сухо. ну он жизни, пиздец, много отнимает. Так нечестно. Еще один удар. Отлично. Значит, мне не показалось. Да, блять, это подножка ебаная. Мне плохо помогает Ой, какой же он ублюдок, блядь Да я уворачиваюсь Алё Ой, Я точно здесь, блядь 40 лет, значит, сломается Я же говорю, 40 лет Ущерба больше, здоровья меньше Конечно, ну-ка покажите мне в 40 Ну, блядь, уже седина появилась Блядь Вообще, мне еще надо, скорее всего, было способности покупать. блять, да ну нахуй. Блядь. Так, дайте хукик, Вот, давай тоже купим. Отлично. Сколько у меня? 700 очков есть. Перехват оружия. Это при броске, ладно. Удар в лицо, концентрация. Похуй. Отмена толчка. ЛБ во время толчка. Ага. А, две ладони, это концентрация. Все, больше не могу ничего делать. 44 года. Я вообще этот уровень пройду. Все. А что я, кстати, купил? Я забыл. Я блин, забыл, я потела шару Я туне. Ой, тут палка была. И блок не работает. Я в аху. Палку бери, блядь. Как уклоняться? Понятно. Блять, у меня просто, блядь. Я отсюда уйду, блядь, в 60. Нахуй пришел в 40, блядь. Ушел, нахуй в 60, блядь. Ааа, рунаху 49, ебать. Я же отвечаю просто, блядь. Ну это пиздец. На мне нельзя. Да ты ебись от меня, блядь, у меня паника, нахуй. У меня реально, блядь, паника. Да ты, сука, да какого хуя ты такой мощный, блядь? Я только беру палку в руки, все, мне пизды разоет, блядь. Ой, блок вообще не помогает, я понял. Пожалуйста, скажите, что это последнее. Я тебя прошу. Я целых восемь лет готовился к этому моменту. Да, блядь, не, подождите, я же 20 с хуем проебал. Подождите, блядь, какие 8 лет, блядь. Пожалуйста, скажите, как поволодеть, блядь. Сука, блядь. А ч, реально, то есть... То есть, реально, помолодеть никак нельзя. То есть, блядь, это же пиздец. Бля, ебать, я старый, пиздец. Бля, да ну нахуй. А как это, подожди? А Бля, ну я в ахуя. А помолодить реально никак нельзя. Я же открыл. Ну? А, это прокачка была. То есть это на x3 я прокачал. А что, раньше-то нельзя было мне об этом подсказать? Будет потечка прокачан. Блять, 49 лет. В целом, есть шанс того, что я им никогда не отомщу. То есть рано или поздно я умру от старости. Охуен. Ну, короче, ладно, посмотрим, нас как долго меня хватит, блядь. Поэтому, может быть, я перепройду. Короче, видно будет. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте для обзора. Спасибо, ребятушки, за все. Пока-пока. Кунфу это точно не моё, блядь.